Сейчас перед нами выступит э, Бобылев Александр Алексеевич. Это наш главный штатный психотерапевт управления здравоохранения Могилевского области а также он заведующий психотерапевтическим отделением Могилевской областной психиатрической больницы. Вот, э, Александр Алексеевич, вам слово. Рад всех приветствовать. Меня хорошо слышно? Слышно? А? Слышно, слышно. Слышно, хорошо. Тема моего сегодняшнего выступления ⁇ работа с суицидоопасным пациентом, оценка суицидального риска и кризисное вмешательство. Первое, что бы хотел сказать. Начать свое выступление с такого риторического вопроса. Кто должен работать с суицидоопасным пациентом? Существует представление, что психологи образования сразу же отправляют куда-то, куда-то к психотерапевту или к детскому психиатру и все на этом. Хотя практика показывает, что подросток, который совершил суицидальную попытку, попадает в детскую областную больницу в реанимацию, там его осматривает психотерапевт и психолог. На момент осмотра он признается неопасным для себя, он выписывается и идет учиться в школу. Поэтому совершит он там что-то повторно или не совершит, это забота психолога педагог... или социально-психологической службы школы, это по моему глубокому убеждению. А вообще, если брать специалистов службы суицидологической, кто к ним относится? Значит, если у пациента есть психическое заболевание, отсутствует критика к своему состоянию, если у него голоса, чудеса или деменция, то есть психотические состояния, дементное состояние и плюс суицидальные мысли, такой пациент будет лечиться у врача-психиатра. И в рамках мультидисциплинарной бригады ему будет помогать психолог. Системы здравоохранения. Как правило, психически больные пациенты, которые имеет суицидальные тенденции или после совершенной суицидальной попытки находятся на особом учете у врача-психиатра. Если у пациента есть пограничное психическое расстройство, то есть тревога, депрессия и так далее, и другие невротические состояния, и плюс э, суицидальные э, мысли, то такой пациент будет наблюдаться у врача-психотерапевта. Если же это наркологический пациент, он будет наблюдаться у нарколога. Но часто бывает так, что человек имеет суицидальные мысли или совершил суицидальную попытку, но у него нет никаких психических расстройств, и наркологических проблем. То есть он психически здоров, но находится в кризисном состоянии. И вот такой-то пациент, такой человек будет наблюдаться, если он обратился за помощью в ЦРБ или в поликлинику, будет наблюдаться и получать помощь у психолога системы здравоохранения. А если такой подросток находится в школе то он будет получать соответствующую помощь психологическую у психолога школы что важно для специалиста не бояться разговаривать с человеком который имеет суицидальная мысль суицидальное поведение это вариант поведения, который характеризуется осознанным желанием покончить собой. Цель смерть, а мотив разрешение или изменение психотравмирующей ситуации, кризисной ситуации. Если мы говорим о кризисной ситуации, это ситуация с столкновением с препятствием достижения цели. Это с одной стороны, а с другой стороны у человека нет каких-то способов продуктивных эту цель достичь. И как вариант выхода из сложной для человека ситуации, он начинает думать о том, как покончить с собой. Значит, нужно отличать истинный суицид от демонстративно-шантажных попыток или, как мы говорим, парасуицид. То есть, человек пытается склонить ситуацию в свою пользу, но оперируя средствами, которые могут привести к лишению жизни. Допустим, чаще всего у подростков, это на первом месте какие конфликты, это конфликты взаимоотношения с родителями, детско-родительские отношения, это 50% всех суицидальных и парасуицидальных попыток. На втором месте это конфликты и трудности взаимоотношения, противоречия со сверстниками, это 25%. И 25% это интимно-личностные конфликты. Вот. И чаще всего подростки совершают демонстративно-шантажные, суицидальные попытки. Цель какая? Склонить ситуацию в свою пользу. И работать с ними хотят или не хотят, а будут психологи э, системы образования. Потому что после совершенной попытки э, высылается из детской больницы э, приглашение, э, вернее, извещение э, в диспансер, э, психиатры вызывают, а родители с э, ребенком э, на прием психоневрологический диспансер не приходит, а ребенок, который разрешил временно какую-то кризисную ситуацию, находится в школе. А за его психологическое здоровье отвечает психологическая служба школы. Вот. Поэтому, конечно, очень... Важно не только э, психиатрам, наркологам, психотерапевтам, но в первую очередь психологам, э, уметь, э, э, с психологом уметь беседовать с человеком, у которого есть суицидальное поведение, э, и оценивать степень его опасности э, для себя, и осуществлять кризисное вмешательство и помощь в разрешении э, сложной... Э, жизненной ситуации, которая привела к суицидальному поведению. А для этого мы должны знать, значит, для того, чтобы оценить, насколько человек опасен для себя, нам нужно знать внутренние формы суицидального поведения. К ним относятся первый ⁇ это пассивная суицидальная мысль, представление, фантазии о возможности... Разрешение кризисной ситуации с помощью своей смерти. Эти мысли носят пассивный характер, без четкого осознания желания лишения себя жизни. Например, если бы со мной что-то произошло, и я умер. Хорошо бы умереть, уснуть или не проснуться. Вышел э -э -э из дома, и если бы упал кирпич на голову, очень было бы хорошо. При определенных, значит, пассивные суицидальные мысли являются первым этапом в развитии непосредственной суицидальной активности. Но их нужно отличать от антивитальных переживаний. Антивитальное переживание ⁇ это размышление об отсутствии ценности жизни без четких представлений о своей смерти. На том или другом этапе они э, встречаются у любого здорового человека. Например, разве это жизнь? Не живешь, а существуешь. Жить не стоит. Э, в отличие от пассивных суицидальных э, мыслей, которые являются первым этапом э, суицидальной активности, антивитальное переживание обладает нулевым уровнем готовности к переходу на внешние формы суицидального поведения. Но это особая недифференцированная почва, которая предшествует появлению суицидальных поступков. Вторым этапом суицидальной активности является суицидальная замысль. То есть э, человек э, начинает разрабатывать э, план самоубийства. Время, место, средства совершения суи... э, э, суицида. И су... э, суицидальная опасность э, увеличивается по мере разработки и детализации этого плана. Третьим этапом в суицидальной активности является суицидальное намерение. То есть решение о выполнении плана совершения суицида. То есть, на этапе разработки еще нет волевого компонента, а человек колеблется, человек перебирает различные способы э, совершения, думает, сможет он, не сможет. Э, значит, э, то есть, э, у него на этом этапе э, крайне противоречивая и крайне амбивалентная э, отношения к уходу и жизни. Но на третьем этапе, когда присоединяется волевой э, компонент, э, мы говорим резко возрастает риск э, э, самоубийства. Э, ч, то есть э, человек э, говорит себе: да, я сделаю это. И бывает так э, встречаются такие э, пациенты, которые э, совершили суицидальную э, попытку и после суицидальные попытки, с ними беседует или психолог, или психотерапевт, или психиатр, пытается разобраться в ситуации, пытается установить отношения с суицидоопасным пациентом, но в конце концов он говорит: нет, я все равно с этим, я все равно совершу, никто меня не остановит. Вот в этих случаях, когда у человека есть стойкие намерения совершения суицидальной попыток, его ни в коем случае нельзя оставлять одного. Вот. И нужно вызывать психиатрическую бригаду. Это показание для неотложной принудительной госпитализации в психиатрический стационар. Значит, Итак А можно вопрос? Vale. Здравствуйте. Да, да. Можно вопрос? А скажите, да. пожалуйста, вот если ребенок, допустим, ему 14 лет, а он говорит, что я совершу суицид в 19 лет, это тоже повод вызывать бригаду? Или, или как, как вот вообще быть в такой ситуации? Он совершит суицид в 19 лет? Да, да, она... Нет, дело в том, что мы смотрим на сегодняшний момент. Ей 14, она собирается совершить суицидальную попытку через 5 лет. Как правило, бывает, что кто-то из близких, родных в этом возрасте покончил с собой. Бывает, что это какой-нибудь... Молодежный кумир совершил суицидальную попытку и в рамках реакции группирования со сверстниками может быть. То есть здесь нужно выяснять конкретную ситуацию, а чего-то он вдруг решил или она решила покончить с собой только через пять лет, а не сейчас. Спасибо большое. Мы оцениваем опасность человека для самого себя в данный конкретный момент. Выясняем, есть ли у него суицидальная мысль. Разрабатывает ли он план? Каким способом он хочет уйти из жизни? А приобрел ли он уже средства совершения суицида, А где он собирает, собирается эту суицидальную попытку совершить? А знает ли кто-нибудь о том, что он думает? Насколько он уверен, что он при наличии плана сделает это? Не побоится ли он? То есть, понимаете, при разговоре с суицидоопасным пациентом мы должны разговаривать как бабушки на лавочке что, где, когда, как, при каких обстоятельствах и так далее. Не боятся задавать этих вопросов. У психолога должна быть четкая установка, что его беседа с суицидоопасным клиентом, какие бы вопросы он ни задавал, ни в коем случае не приведет к ухудшению ситуации, не подтолкнет его к... Совершению, а наоборот. Впервые в жизни человек чувствует, что его понимают. Мы его не критикуем, мы просто интересуемся. Мы задаем вопросы с позиции незнания. Но это для клиента, а для психолога с позиции информированного незнания. Потому что... Мы знаем классификацию суицидального поведения, и мы знаем, какие вопросы задавать, и мы знаем, как оценить, насколько он опасен для себя. Вот. Тем более, смотрите, еще интересный момент. Не боимся задавать вопрос. Вначале бывает первый вопрос, который можно задать. А бывают ли у вас мысли, что жизнь не стоит? Жить не стоит. Человек, у которого нет суицидальных мыслей, ответьте «да». Вы знаете, иногда бывают или бывали. То есть это вопрос об антивитальных переживаниях. Второй вопрос – о пассивных суицидальных мыслях. Думал ли ты о том, чтобы покончить с собой? Вот так и задаем этот вопрос. Человек, у которого нет суицидальных мыслей, он посмотрит удивленно, как на дебила, на психолога, и скажет, а что мне такой вопрос задаете? Вот что, блин? Да? Или ответит, что нет, у меня таких мыслей не бывает. А Тот, у которого есть мысли, он тоже скажет нет потому что чаще всего они скрывают тогда нужно задать вопрос а почему у вас нет суицидальных мыслей и человеку у которого нет суицидальных мыслей он приведет э, массу э, э, аргументов в пользу жизни мне надо закончить школу у меня там я собираюсь поступать в университет а мне там э, значит, жизнь прекрасна, у меня много планов, целей, и вообще я считаю, что, значит, эти самоубийцы не наследуют Царствие Небесного и так далее. То есть человек приведет массу аргументов в пользу ценности жизни. А мы знаем, что человек, который находится, Кризисной ситуации, которая для него трудно разрешима, он пробует справиться с ситуацией, ищет один способ, второй, третий, предпринимает разные усилия, и ничего у него не получается. То есть для него крайне невыносимая ситуация. И у него возникает мысль, что единственный способ разрешения ситуации это уйти из жизни. Поэтому у суицидоопасного пациента или человека у него сознание аффективно сужено. И поэтому, когда мы задаем ему вопрос, он, допустим, обманул нас сказал, что у него нет суицидальных мыслей, а когда мы задаем ему вопрос, почему их нет, он не находит ответа, потому что сознание аффективно сужено. Он других вариантов не видит. Вот. Значит, по оценке суицидального риска понятно, то есть насколько разработан план, насколько сильно у него желание, действительно ли он уверен, что он, не глядя на все препятствия, это совершит. Ну и дальше, и дальше нам тоже нужно посмотреть человек, живет один, пожилой возраст, куча заболеваний, нет группы поддержки, одинок. То есть нет друзей, никто к нему не приходит, там любитель выпить. То есть когда мы говор... выявляем вот эти еще и социальные, и демографические факторы, мы тоже можем их учитывать. И вот эти вот факторы, которые я назвал, они тоже повышают вероятность совершения суицида. То есть у человека пассивная суицидальная мысль, вроде бы риск совершения суицидальной попытки существует, но он маленький. Вот. А или он только начал разрабатывать план совершения суицида. Да? Но у него... Есть, допустим, группа поддержки, есть родственники и так далее, с которыми он живет, нет каких-то тяжелых заболеваний. Ну, сложная ситуация у человека. А в таких случаях я с этим человеком заключаю антисуицидальные договоры, отправляю его домой, никуда не госпитализирую. И мы договариваемся о том, что я помогу ему разрешить сложную жизненную ситуацию. Говорю, что эта ситуация находится в моей компетенции. И мы договариваемся на определенное количество встреч. Если... И я говорю, ну, знаете, я бы не хотел, значит, чтобы, ну, если вы покончите с собой, ну, у меня будут неприятности, меня лишат премии, объявят выговор. Конечно, не выгонят с работы, но мне будет неприятно, поэтому мы давайте с вами договариваемся. А вот. Итак, по оценке суицидального риска вопросы есть? Так, вопросов нет. Есть ряд психологических тестов, вам сегодня будут рассказывать Андрей Владимирович и Иванченко, Но я бы хотел, чтобы психологи не превращали себя в автоматы, которые сразу же человек, сразу человеку дают какие-то тесты. Вы сначала побеседуете. Установите с человеком отношения, выявите, насколько он опасен для себя в ходе беседы, а потом уже можете и предъявить какой-то тест, который бы вы могли подшить в свою документацию. Значит, кризисное вмешательство. Кризисное вмешательство. Значит,. На что оно направлено? Оно направлено на э, установление рабочих отношений с э, клиентом, э, на э, снижение суицидального риска э, и э, значит, на работу с, с той э, проблемой, э, которая привела к возникновению суицидального э, поведения. Я вам поделюсь, как я работаю, когда, допустим, ко мне приходит человек после совершенной суицидальной попытки, или который пытается покончить с собой, говорит, я совершил суицидальную попытку. Ну, мы можем поспрашивать в отношении суицидальной попытки. А как он совершил, когда он совершил, как это было? Это была обдуманная попытка или она такая была импульсивная, как он относится к суицидальной попытке. Вот. Или человек приходит и говорит, у меня есть суицидальная эмоция. Я, когда провожу кризисное вмешательство, я говорю, вы знаете что, вообще-то я достаточно положительно отношусь к самоубийству, что человека очень удивляет, потому что он привык, что его там все боятся, боятся задать вопросы, боятся, э э э не знают, что делать, э вот, пытаются отговорить. Здесь же нет. Мы должны разговаривать на языке клиента. А в его восприятии, в его представлениях, он допускает себе совершение самоубийства как один из вариантов разрешения сложной жизненной ситуации. Поэтому психолог, психотерапевт говорит, да, вы знаете что, я вообще-то положительно отношусь к самоубийство. И знаете что? В некоторых случаях это даже героический акт. И можно привести несколько примеров. Люди старшего поколения знают подвиг Александра Матросова, который своей грудью закрыл амбразуру вражеского дзота. Все знают или многие слышали уже. В настоящее время в Сирии российский воин, когда его там окружили, он взорвал себя и взорвал окружающихся. Итак, первое, что мы говорим. Положительно относимся к самоубийству. И в ряде случаев это даже героический акт. Приводим пример. Важно дальше, третье, третий посыл. Важно, чтобы э, э, мое самоубийство не было э, приговором э, близким мне, людям, окружающим. Ну, там, помню, в советские времена был такой фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К. Человек оставляет записку и пишет, да, то есть э, приговор. То есть человеку даже оправдаться уже потом э, будет невозможно. Дальше, следующее утверждение. Вы знаете, я говорю, это вообще-то самоубийство, это единственная свобода, которая нам дана. Приходим мы в этот мир не по своей воле, а уйти можем в любой момент. И если я решил покончить с собой, никто меня не остановит, никто меня не удержит. Ну, представьте себе, а можно ли человека удержать? Вот родственники, например. Ай-яй-яй. Она... она вот тут высказывает. Она... Ну, я родственника обычно говорю, ну, так прикуйте ее наручниками к батарее и сторожите 24 часа в сутки посменно. Смотрите, не усните. То есть, если человек решил покончить с собой, то э, никто его не остановит. И э, человек, у которого суицидальное поведение, он это прекрасно понимает. И мы ему об этом говорим, что да, знаешь, э, это единственная свобода, которая дана. Мы можем совершить самоубийство в любой момент. И если я уже решил, никто меня не остановит. И дальше... Э, Следующий посыл. Но ну, поскольку я могу это сделать в любой момент, я могу и отложить это решение на определенное время. И э, подумать, э, как бы э, я мог в свое удовольствие э, провести э, тот остаток жизни, который я сам себе отпустил. Итак, первое. Положительное отношение к самоубийству. Это э, может быть героическим актом. Это не должно быть приговором э, э, окружающим. Это единственная свобода, которая нам дана. И поскольку я могу это совершить, я могу решить и отложить э, э, на какой-то определенный срок. А в это время подумать, чем наполнить свою жизнь, как ей распорядиться. И здесь мы переходим к проблеме. Я говорю, а что за ситуация у вас сложилась? Да? Я говорю, можно, вы можете уйти из жизни, если вы можете остаться. А если вы не можете остаться, это бегство, бегство с поля боя. А что за проблема у вас? Давайте посмотрим. И мы выясняем, уже начинаем говорить о проблеме. Что, где, когда, как, при каких обстоятельствах, что за ситуация у него. Дальше, что он предпринимал для решения этой проблемы. Дальше мы можем проанализировать неэффективные а, способы решения проблемы, то есть поговорить а, с человеком, как, ну ты вот это вот предпринимал и а, это привело к тому результату, нет, не привело, а вот это нет, не привело, так. И дальше мы можем предложить ему а, а, какие-то альтернативные а, варианты. А, решение проблемы. Мы можем ему сказать, ты знаешь, что вообще-то твоя проблема находится в моей компетенции. Мы можем ее решить там за определенное количество встреч. Встречаться будем там, допустим, раз в, в неделю. Ну и заключаем терапевтический договор, или как там у психолога он называется, психологический договор. Но ты мне дай слово, что ты отложишь значит, свою эту попытку покончить собой на определенное время, пока мы общаемся с собой. Даешь это слово? Человек говорит, да, я даю это слово. А я смотрю, как, мы личное личные отношения устанавливаем, как, я верю этому слову или нет. Я говорю, да, я тебе верю. Вот. вот тебе мой номер телефона личный. Говорит, ты можешь, э, э, у тебя есть право звонить мне в любое время дня и ночи. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В экстренных э, э, ситуациях. Но мы будем, начнем работать над э, э, твоей проблемой. Вот. Если это, допустим, депрессивный пациент, или там тревожный пациент, или пациент с соматизированным расстройством, то есть когда у него различные есть мигрирующая боли в теле, или душевная боль, или у человека, понимаете, не спал, у него упорная бессонница, или у человека есть какое-то соматическое заболевание. Сильнейшая боль, ничем не снимающаяся. И у него, э, это же тоже, считается для него сложная жизненная ситуация. Ничто ему не помогает, он страдает. Он ходил от врача к врачу. Помощи никакой нет. И у него возникает мысль, чем так жить, чем так страдать, это невыносимо э, прекратить эти страдания. Умереть. А вот. И э, стоит э, человеку оказать помощь, то есть уменьшить его физические или душевное страдания, у него пропадет желание э, э, заканчивать жизнь э, самоубийством. А вот, значит... Э, если мы говорим о последующем периоде, то есть период после совершения суицидальной попытки, здесь выделяют несколько вариантов, один из них критический называется, то есть, когда конфликт утратил свою актуальность, и суицидальная попытка привела к разрядке напряжения. Когда отсутствует суицидальная тенденция, человек испытывает чувство стыда, страха, понимания. Понимает, что это не изменит положение, не разрешит ситуацию. Рецидив в критическом постсуицидальном периоде мало маловероятен. И здесь помощь может быть ограничена чисто такой рациональной психотерапией разговор. Чаще всего в подростковом возрасте мы наблюдаем манипулятивный постсуицидальный период. Когда, а, а, значит... Актуальность конфликта уменьшилась, но э, за счет э, влияния самого суицидального действия на окружающих. Допустим, э, э, разбитое сердце у девушки. Парень встречался, а тут влюбился в другую и ее бросил. Ну и она там порезала себе вены, или она там э, травилась. там. В результате он вернулся к ней. То есть при беседе с психологом суицидальных тенденций нет, то есть ситуация разрешилась в ее путь. Но отношение к попытке у таких пациентов рентная. То есть это поведение может закрепляться как способ воздействия на окружающих. То есть это единственный способ ее удержать этого падения. Но он то ее не любит, он уже любит другой, в конце концов, он э, уйдет, а она предпримет попытку но э, э, более э, грубым способом. <клёх> то есть вероятность повторения суицидальной э, э, попытки высока, если не помочь человеку найти выход из сложной ситуации. Э, Другими способами. Здесь нужна психологическая помощь. Аналитический постсуицидальный период – это когда конфликт по-прежнему актуален, хотя тенденции нет, человек совершил попытку, раскаивается вот, и ищет какие-то другие пути решения. И при аналитическом типе тоже, здесь смотрите, на, в момент беседы суицидальных мыслей нет, но человек нуждается в психологической помощи, в разрешении ситуации. Потому что если не помочь разрешить ситуации, резко возрастает вероятность совершения попыт, попытки и летального исхода. Ну и четвертый тип суицидального периода – это суицидально фиксирование. Я уже об этих э, пациентах говорил. Когда конфликт актуален, сохраняются суицидальные тенденции, положительно относится к суициду и говорит, я все равно это сделаю. В этих э, случаях не стесняемся, вызываем психиатрическую бригаду. Если после ваших, э, вашей беседы с человеком, он говорит, что нет, все-таки я все равно с собой сделаю, не сейчас, так завтра. Все, не оставляем одного, вызываем 103, психиатрическую бригаду и товарища везем в закрытое отделение, в наблюдательную палату. Все, спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готова ответить. Если нет, то тогда что у нас там, обед, да? Нет, мы уже тогда решили. Спасибо, Александр Алексеевич, без перерыва. Спасибо большое, Александр Алексеевич. Это было очень интересно. Спасибо. Вам здесь в сообщениях, если видите, написали очень много добрых слов. Вот, очень интересно и спасибо, спасибо, очень интересно.